Дополнительная, общеразвивающая, образовательная программа «Дружба» создана на основе вокального, хореографического искусства, искусства обучению игры на фортепиано, в которой через игровые ситуации развивается познавательный интерес, формируется представление о жизни предков средствами русской народной культуры. Ведь играя, дети не задумываются над тем, легко это или трудно. Благодаря программе «Дружба» педагог моделирует образовательный процесс так, чтобы достигнуть оптимальных результатов. Программа «Дружба» ориентируется на творческие способности воспитанника. Учитываются у ребенка задатки к определенному виду деятельности, которые могут перерасти в способности или одаренность. Данная программа комплексна и обеспечивает освоение базового уровня по конкретным видам искусств – хореография, вокал, обучение игре на фортепиано. На творческих занятиях дети с опытным педагогом будут осваивать основы танца и почувствуют радость совместного хорового пения. Программа «Дружба» знакомит с основами хореографического искусства на материале классического, народного и детского танца. Комплекс хореографических дисциплин объединен общей целью, единым подходом к содержанию, организации, результатом педагогической деятельности по двум образовательным модулям – хореографии, партерный экзерсис. Хореография – это мир красоты движения звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Записаться в студию можно по номеру телефона 8 905-930-63-73 или на сайте студии Александра.ру. Там же на сайте вы можете познакомиться с дополнительной образовательной программой «Дружба» и с увлекательными материалами для дистанционного образования и совместного досуга ребенка с родителями. Оставить заявку в студии музыки и пластики «Дружба» можно легко, даже на портале дополнительного образования Новосибирской области «Навигатор». На портале «Навигатор» будут отражены все достижения воспитанника до конца школы, а также по каким дням и сколько раз занимался ваш малыш. Нормативный срок освоения данной программы – 3 года. Программа предназначена для детей в возрасте от 4 до 7 лет. Режим занятий – 2 раза в неделю по 30 минут. По окончанию учебного курса воспитаннику выдается документ об окончании студии дополнительного образования «Дружба». А особенностью студии «Дружба» является то, что все пропущенные занятия не входят в стоимость оплаты. Ждем вас в студии музыки и пластики «Дружба» под руководством Александры Борисовны Богдановой.